Сейчас соберем спиннинг и пойдем попробуем хищника половить. Ну все, можно идти. Привет, друзья! Сегодня я решил выбраться на небольшую речушку, о по грязюке походить, походить по берегу небольшой речушки, посмотреть, погулять, понаблюдать за хищником, если получится. А так на самом деле без особых надежд иду просто на прогулку. Вот, ух ты, неужели здесь кто-то ездил? Но дорога здесь перекопана. Ладно, пойдем здесь вот так что погуляем сейчас попробуем что-нибудь половить я надеюсь что-то получится даже если не получится то мне уже здесь нравится посмотрим на новые места ну как новые я здесь уже был как-то пару лет назад правда вот и не со спиннингом так что давайте посмотрим что-нибудь получится, если долго мучиться, щука вдруг получится. Погнали! О, там впереди какой-то перекатик звучит. Местечки тут какие классные, прям щучьи. А вот берег обрывистый. Сейчас очень, если может быть в сухую летнюю погоду, можно кое-как спуститься. Но сейчас нереально. А по тому берегу... Блин, там тоже есть проходы, в принципе. Ну ладно. Посмотрим, что дальше будет. Возвращаться уже до моста смысла не имеет. Поле. Русское поле. О, смотрите. Вот это тут течение, перекатик. Не, не полезу нафиг. Не вылезешь здесь вообще. Пулем, пулем. Солнышко встало. Эх, красота. Лепота. Рыба пока не ловится. Кокос не растет. А мы ходим гуляем. Вдоль речки И никого нет. Здесь, наверное, опять обрыв будет. Да, Что-то... Я жалею, что я по тому берегу не пошел. Он такой пологий, а это что-то какой то крутое стильно. Спуски, конечно, есть. Но я в один такой спустился, потом, блин, еле вылез. Коряшки, все дела. Здорово. Но что-то не, не пойду. Пойду дальше. Не надо печалиться. Вся жизнь впереди оживить впереди ну щука погоди мелко единственное что мелко ну, ладно а вдруг вот где под коряшками стоит чучка будем искать Да, пойдем дальше, что-то рыбу как-то особо не видно даже, вообще никто не плещется, ничего, тишина. Очередное местечко. Попробуем. Есть. Вон там речушка впадает какая-то. Ой. Поймал. Дерево поймал. Ага. И ни одной потычечки. Опачки. Огонь. Давай, щука, выходи. Я знаю, что ты есть. Щука есть. Она не может не есть. Тем более осенью. Погодка прям такая хорошая сегодня. Лады. Пойдем дальше. Опа. Сюда на дерево. Хрен, вылезешь? Да е. О. Ты ее. О. Фу. Фу. Вылез. Фу. Свобода. Свобода, свобода, свобода. Фу. Рыбы нет. О, что такое за картошка волосатая? Но пошли дальше искать рыбу. Ну вот я уже пару часов тут хожу, а на все попробую. Пока тишина. Тут встретил, ну такая заводина большая достаточно. И там мужики сидят на поплавок ловят. Ну каких-то там вылавливают. Но это не наш уровень. Короче, идем дальше искать хищника. А сейчас найдем какое-нибудь интересное местечко. Там уже станем привал сделаем у меня правда с собой так по минимуму я взял там кусок мяса и коробок спичек и все если получится не знаю тут сырость такая и найду каких-нибудь дровишек то можно будет мясо сделать а если нет просто попьем чаю и все но ну, погнали Ой, хоть дышусь воздухом прямо от души Фу. Смотрите, какую красоту нашел. Так обустроено, тут интересно все. Обалдеть, качели, ничего себе. Все плохо еще. Тут поле вспаханное. И по этим колдобинам идти. Как сайгак скачешь тут по полю. Фу, уморился что-то я. Фу, ну идем дальше искать. Что-то пока поиски. Не увенчались успехом. Ну, надеемся на лучшее. все сегодня просто кусок курицы и соль и все больше у меня ничего нет с собой четко как-то сегодня по-простому да. так насаживаем на палочку Теперь ждем, пошла жара. Чайковского. За здоровье и за рыбалку. Ух ты! чайок с лимончиком. Ай, хорошо. С лимоном уже ассоциация. Зима, значит, скоро. Обычно зимой чайок с лимончиком. мой как хорошо идет. На льду вообще супер. Так, ну давай. Что у нас там с курочкой? Не на чем у меня есть. Ее будем кусать так, вот поджарочку выкинем. А. О, ничего так. О. М -м -м, пахнет прям печеной картошки пахнет почему-то угольками. Вот так вот. Не боялся, что не приготовится. Кусок достаточно большой. А, грудка она, что быстро. Все отлично пропеклось. Прям буквально за 20 минут. Мне кажется, даже передержал немножко. Вообще шикарно. И ты, рыба. Я тебя еще поймаю. Поле, русское поле. Ну все, ребят, я домой Почапал В общем, как всегда Прекраснейший просто отдых Отвратительнейшая рыбалка И я доволен Все Всем Клевых рыбалок Отличного настроения Тонны здоровья в наше нелегкое время. Всем пока-пока. Ну, собственно, все, поехали.